Всем привет, был сегодня в магазине и купил хороший кусок мяса, но погода скверная, но так как душа хочет праздника, потому что рестораны все закрыты, никуда толком не сходить, но вы сами знаете почему, поэтому я решил, если Магомед не может пойти в ресторан, то пускай ресторан придет к Магомету, супруга еще не знает, сейчас я ее удивлю, ну хотя ее уже ничем не удивить, но я попытаюсь. Но не мог я сегодня пройти мимо такого чуда. Посмотрите, какой прекрасный тамагавок. Он, конечно, у меня не поместится в скорду, поэтому я часть кости отпилю. К этому прекрасному мясу я приготовлю спаржу в духовке. В спарже подам я герцог и картофель. К спарже и вместо соуса сегодня у меня будет сбитое сливочное масло с черемшой. К мясу соус чимичури. Это для жены. Ну а для меня демиглаз. Как все это готовится, ссылки я оставлю. У меня это есть все на канале. Желаю вам приятного просмотра. Мясо. Кусок очень толстый. Я его за два часа приготовления достал уже с холодильника. Сейчас обсушу, отрежу кость и сразу посолю. Мясо я буду готовить через полчаса. Соль должна впитаться в мясо. Я не люблю обжаривать мясо и только после того, как оно запечатается, его солить. Соль тогда внутрь не проникает. Я пресное мясо не люблю. Но это у меня такая позиция. Если кто-то делает иначе, это его право. Это его личное дело. О, какое прекрасное мясо. Пошел отпиливать кость. Благо мне есть ножовка по металлу. Ну и присаливаю мясо. Перед жаркой я мясо никогда не перчу, потому что перец при той температуре, при которой я буду обжаривать мясо, он будет гореть. Просто смысла нет. Ну, и оставлю на полчасика. Срезать здесь я ничего не буду. Мне все нравится. Абсолютно все. Особенно вот эта прожилка жира. Ни в коем случае не удаляйте. Ну, если, конечно, вы только на диете. Сковорода уже хорошо прогрелась, она уже дымит. Добавляю масло и начинаю обжаривать его со всех сторон. Мясо я запечатал. Теперь я ему даю отдохнуть. Немного розмарина, немного чесноку. Я не добавляю сразу при жарке, потому что вы сами видите, какая у меня сильная температура. То есть все вот это, оно сгорит. А вот в духовке она как раз прекрасно раскроется. И пускай пока отдыхает. Ну, дал я мясо буквально отдохнуть 10 минут. Не настолько сильно оно и устало. И вот сейчас я поперчу. Я скажу вам почему. Потому что потом, когда я его буду резать, я могу об этом забыть. Проверено, знаю. Так, ботанику отправляем на место. Так, запечем пару помидорок черри. Их я предварительно взбрызнул маслом. Добавил немного сахара и добавил немного соли. И теперь я буду доводить мясо до готовности в духовке. Вот этими способами зажал тут, нажал тут, помацал там. Я не пользуюсь. Я их применяю только, если я наедине с супругой. А так я пользуюсь Термометром для мяса, который точно скажет мне, какая температура у меня внутри мяса. Значит, я люблю мясо средней прожарки, медиум, между 54 градусами до 57. Вот этот интервал в 3 градуса. Это мое мясо мне трудно кому-либо что-то навязывать каждый должен определить для себя прожарку сам кстати для моей супруги это не очень я назвал вам свои критерии а далее вы думаете мясо я буду прогревать медленно при температуре 120 градусов наружной температуры до внутренней температуры 50 градусов затем температуру в духовке я увеличу до 200 и доведу мое мясо до температуры 54 градуса внутренней температуры теперь еще один важный момент чтобы вам понять насколько точен ваш термометр просто зажмите иглу двумя руками и он вам потихонечку покажет температуру вашего тела мой термометр показывает что она у меня 33 градуса я могу сказать смело что он брешет как не знаю кто ну вот и все поехали так ну и старт Время пошло. С ним я сейчас могу уйти спокойно в зал. Мясо будет готовиться без меня. Мне не нужно находиться на кухне. Часики тикают, мясо готовится. Я весь в предвкушении. И что-то я занервничал. Нужно принять успокоительное. А тут так и до инфаркта недалеко. Ну, я, конечно же, шучу. Просто аперитив перед таким, по моему мнению, неплохим обедом просто необходим. Ваше здоровье, друзья. Мясо пробовал у меня в духовке 33 минуты и достигла температуры 50 градусов. Сейчас я его отправляю отдыхать, ничем не накрываю, оно не должно у меня вспотеть. А в это время я приготовлю спаржу. Спарже понадобится 30 минут, так как оно у меня толстое, при температуре 210 градусов. Попозже я отправлю сюда же и мясо и доведу все одновременно до полной готовности значит так друзья спаржу я готовил буквально 20 минут при температуре 210 градусов и теперь я ее отправляю к мясу мясо у меня за эти 20 минут упало на 6 градусов я просто не хочу использовать две духовки потому что не у каждого из вас это есть поэтому я буду объяснять на одной духовке как все это подогреть отправляю обратно мясо и спаржу в духовку при температуре 200 градусов до того момента как мой тамагавк достигнет 54 градуса внутренней температуры и буквально за 2 градуса до полного приготовления я сюда же в противень добавлю и картофель ему нужно только подогреться спаржа уже приготовилась а мяса еще нет поэтому я спаржу вынимаю и просто убираю ее в кастрюлю накрываю крышкой и она у меня будет горячее, пока не дойдет мясо мясо уже вот-вот приготовится, и я начинаю подачу так, обязательно маслечка. Ага. Вот и мясо готово. Вы только посмотрите на этого красавца. А? Картофель. Пока уберу в сторону. Ну и нарезаю мясо. Ну вот посмотрите, друзья. Давайте я пополам разрежу, чтобы было лучше видно. Вот посмотрите. Ну, вот именно такую прожарку люблю я. М -м -м, красота! Да и только. Так, это для супруги. Для нее соусом чимичури. Так, ну это для меня. Так, мне два помидора, я не суеверный. Картофель. Ну и соус деми -класс. Ну вот как-то так. Ну не знаю, как вам, а мне видео, точнее мясо, очень понравилось. А если вам понравилось еще и видео, непременно пишите ваши комментарии, за что я буду благодарен. А я вам желаю всего самого доброго и до новых видео.